Хотелось бы сегодня поговорить о отношениях мужчины и женщины. Точнее, уже бы о супружеской паре. Очень часто клиенты, когда приходят ко мне, жены жалуются на мужчин, что они пьют. Но это на самом деле уловка у большинства из них. Потому что, когда я помогаю, и мужчина перестает пить, Женщина потом очень сильно недовольна. Верните-ка обратно, а то мне хвастаться нечем. То есть для женщины пьющий мужчина – это такая ноша, которую она несет и гордится. Смотрите, какая сильная мужика от пьяного кино. Это первая причина из-за которой мужик пьет. То есть она его туда буквально сталкивает. Нет, она всем, конечно, говорит, что вот-вот-вот, а жалуется всем а на работе, там знакомым, подругам. Ну, типа, смотрите, вот мужик, какой гад и негодяй. А на самом деле, это она его туда пихает. Прямо запихивает туда, чтобы было чем гордиться. Спасательница. Если у вас есть такие знакомые, помогите мужику бросить пить. Перестаньте слушать в это нытье этих женщин. Прямо вот говорит, знаешь что, иди к психологу, нифиг мне не уши грей. Не нравится мужик, иди решай задачу. Не позволяйте им самоутверждаться за счет пьющего мужика. Это, конечно, может быть мужская солидарность, но вот призыв. Давайте перестанем помогать этим женщинам самоутверждаться за счет мужчин. Может быть, мужчины и не очень там, там хороший или там какой-то не да неважно какой мужчина то зачем нам плодить вот таких вот женщин это первая история с которой а, сталкиваешься в а, когда выстраиваешь взаимоотношения мужчины и женщины уже в супружеских отношениях вторая что мы, женщина неким образом уже не самоотверждается за счет этого мужчины но она хочет видеть перед, рядом с собой сильного мужчину ну хочет она хочет а делает-то на чего? Она его испиняет и шпеняет, И, и подколоет, подзуживает его всячески. Вот, я думала, что ты, а ты не оправдал моих надежд. А мужчина ее очень сильно любит. И ничего ей не возражает. То есть он пока трезвый, он терпит, терпит. Она его и пилит, и пилит, и пилит, и пилит. А он терпит, но он же ее любит. А потом наступает уже, когда в ушах булькает вся эта история, он такой, пойду расслаблюсь, ну в смысле, побухай. А, иногда это запой, иногда не запой. Ну какая разница, Запой это не запой, факт, что это пенка. Мало того, он когда выпьет, у него его критичное мышление ослабевает, а наружу вылезает все то, чего он не договаривал, о чем он умолчал. И он по пьяной лавочке ей-то высказывает э, все то, что у него там накопилось за это время. Конечно же, скандал. Потом он посп... про отоспится, выйдет из этого состояния, может даже сказать, ничего не помню. И в большинстве случаев он, правда, ничего не помнит. Не потому, что он говорит, не говорит, а потому, что мозги это все вытесняют его. А она говорит, а вот, а ты вчера, ну и как и называется, по новой, по новому витку. Поэтому, дорогие мои женщины, если вы хотите, чтобы в этом месте мужчина правда стал рыцарем, который ради вас готов свернуть горы, перестаньте его пилить. Это не значит, что его не нужно сподвигать. Но услышьте, сподвигать, не заставлять, не принуждать, потому что на Мальчаковом, Языки, если тебе кто-то намекает, что нужно что-то сделать, и ты делаешь, ты лох. Вы хотите лоха? Вот он, если он выполняет ваше поручение, ну все, он не просто подкаблучник, он раб ваш. Вы раба? Хотите рядом с собой видеть? Который начинает потихоньку опускаться. Ну, в прямом смысле этого слова, в терпилу превращаться. А потом он ради вашей ну, любви к вам это все сделает, а вы его выкинете на обочину, потому что ну какой-то такой стыдно с ним даже в общество выйти. Ну, только вы его таким сделали. Нет, Понятно, что там мама, родители заготовочку вам такую выдали, не очень корректную. Но вы-то что с этим сделали? Ушатали мужика дальше? Попробуйте им вдохновляться. Не петь ему диферам, его какой-то молодец носки на, на место положил, а просто поблагодарить, спасибо, что уважаешь мой труд и не заставляешь собирать твои носки. Мне очень приятно, что ты ложишь их на место. Хотя носки разбросаны, это попробую по большому счету вызов вам. Это же типа моя территория, ну так помечаете ее, пытается отстоять свое пространство. Моя рекомендация попробуйте. Зачем пробуйте? Не пробуйте, а делайте. Хвалите мужчину за проявленное им какое-то действие в ваших отношениях. Не надо, еще раз говорю, петь диферамбы, просто отмечайте. О, молодец! О, приятно, Он благодарю, спасибо. Просто ну, отмечайте эти моменты и все. И он ради этих моментов начнет творить чудеса ради вас. Будет рыцарем. Ну, в каком смысле достигатором и принесет мир не только покой, но и деньги, и благосостояние. Умейте обращаться с мужиками. Инструкцию по эксплуатации получайте у экспертов, если мама вам не смогла дать. А, мне говорят, ну расскажите, что делать. В общем, я не очень люблю рассказывать и вообще к этим всем лайфхакам отношусь очень скептически. Конечно, их можно давать и нужно давать, чтобы вы попробовали или увидели, о, немного работает, но по факту это как вот самая учитель на гитаре. Конечно же, вы научитесь играть, и вам будет казаться что-то шикарно, но другой эксперт, если он правду, эксперт, скажет, слушай, что-то ты но тут то не очень сильно попадаешь. Потому что только другой эксперт даст вам качественную обратную связь, чего вы реально делаете. Этот эксперт либо психолог, либо психотерапевт. Лучше психолог, потому что психотерапевт занимается лечением, а развитием занимается психолог. У психотерапевта даже знаний про это нету. Ну, может, с снять у психотерапевта пойти, но чтобы развиваться, нужно идти к психологу. тоже понимаете, кто из них кто. Я надеюсь, я достучался до ваших сердец, милые дамы. И на 23 февраля сделать своему мужчине подарок. Отнеситесь к нему как к рыцарю. И вы увидите, что это инвестиции вашего 8 марта. Живите счастливо и в удовольствии.